Привет, друзья! Вот мы находимся в Девине. Посмотрите, какие чудесные скалы освещены вечерним солнцем. Как здорово! Вот такая приблизительная красота. Как природа богато одарила Болгарию. Такие красивые виды. А вот здесь вот проходная завода Девин. И вот отсюда выезжают вот такие грузовиканы, огромные, и возят воду Девин по всей Болгарии. Здесь находится завод Девин. Это вид на Девин. Вот так на горке они тут. Центр был красивый. Сейчас мы через мостик переедем. И мы поедем отдыхать. Мы решили после потеки отдохнуть в городе Девин. Первоначально мы не планировали останавливаться в этом городке. Но нам здесь понравилось, и мы решили задержаться. Люди живут своей жизнью. Кольники ходят в школу, дети постарше училища. И мы сейчас повернем на мостик. где-нибудь вот здесь о смотри как красиво вот отель орфей вот классно нам надо как-то наша от но никого тут нет снимайте а на ресепшн или персонал по-русски говорит да По Ну вообще вот такой у нас красивый номер, прекрасно. Вот у нас такая кроватка, а здесь очень оригинальные светильники. Просто вот смотрите, какая прелесть! Очень оригинально смотрится. Вот так, дизайнерские решения, прекрасно. Ну вот теперь посмотрим ванну. Я уже сразу оделась для спа. У нас вот такие халаты чудесные, тапочки. все есть. Так, Ну, вот ванная, ничего особенного. Так что отель вот такой, но фен есть. Мы были только что в другом отеле, там фена не было. Слава богу, здесь хоть это есть. Ну, а в этой части у нас два кресла. Вот такое рабочее место. Холодильник, телевизор, ну и прихожее ничего особенного, как говорится, но ну, не считаю еще, конечно, здесь есть кондиционер, слава богу, что он не общий, а отдельный, хоть не будет шуметь по ночам. Так вот у нас не до 16, не до 19, не надоемо. А, мы идем сначала в туалет. Может, здесь а вот здесь тоже туалет. Туалет для всечки хора. Так, для воды. Где? Ужас. Это просто зеркало. Ты ресторан болгарское село. Работает, работает до часа ночи. Интересно, как он сегодня работает. Но свет нет воды. Вот такой интерьер. Есть. Добрый день. А работе ресторан? Да. А может и на улице, да? А как вы без воды? Работаете. На улице а, не прохладно. Будем здесь. Тебе не холодно? По-моему тепло на улице, Тебе нравится? 16 лева. Такая, это никому не нравится. Я думаю, что во всем городе нет воды. И что? Но она сказала. Ты думаешь, что такое у них что ли нет? Нет. Так, ну что у нас тут? Свинские ребрышки 12, 95 лева. Ну, цены, я смотрю, такие. Не, не дешевого. Но мы ничего свинского больше не едим. Есть рыба. Свинский брат. Очень много мяса. Очень много мяса. Вот есть десерты. Котма. Бисквитная торта. А. Так, спагетти. А, вот тут много всяких пиц. Пицца 7 левая. Ну, Здравствуйте. Приславено по и болгарский разберу. Да, хорошо. А скажите, что у вас есть такое свежее Мясо не надо. Кочмак А что как кочмак? Полента. Полента. Мамалига. Мамалыга. А, понятно. Мамалига. Апата Тоже это что-то крупа, да, какая-то? Картофель, яйца, чиз сирене. я такой буду вот пататник да. одно одно нет. пицца есть нет нет нет нет нет пицца? нет нет Там пицца нет нет нет нет нет А, нет нет а что нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет вот то, что я сказала. нет и нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет Наскара. не, Наскар, не хочу. Наскар. А давайте вот мне вот этот еще язык. Телешки язык? Да. Он мягкий. Окей. А попить я буду кока-колу, а ты что будешь? А я куплю вино, наверное. Можно чашу вина? Можем. Элы, червена, розе? Червен. Червен. Природа! Посмотри, какая! Классный ну, такой классный Здесь, смотри, отель хороший Интернет есть И телевизор есть И вон там бассейн Мы сейчас посмотрим Вот такое блюдо Забыла, как называется ну, А это просто язык Говяжий Поэтому ничего такого Зато какие то тарелочки у нас Красивенькие а витя сейчас будет есть рыбу. Но пока ему еще надо подождать. Такой у нас ресторан, да. Когда сготовим, тогда и принесем. Да, мы вскрыли это дело. Это картошка, макароны и сыр. Ну такое вот калорийное блюдо. Вот такая у нас рыбочка. Увидите. Сейчас мы посмотрим, как он это аппетит у нас ест. Ну, а мой пирожок уже половины нет. Народ еще там ходит в бассейне. А что еще не 8 раз? В а этом отеле есть спа, и мы решили пойти в спа. А перед нами вот что, перед нами лифт, и mm -hmm. мы идем в спа. Mm -hmm. так. Мы приехали. Mm -hmm. Будь mm -hmm. виден, что значит туда? Mm -hmm. Добрый день! вот тут хочу поснимать, какая вода. Вот сейчас видно. А там бассейн 76. Да. Яйца варить. Ну, сейчас сначала здесь. Короче. Ну, я попробую. Мне у меня яйц нет. Здесь у нас два туалета. Так, ну все, вот мы пришли в бассейн. Но, по-моему, так просто туда не выйти, тут же стекло еще. А, тут вот для мужчин обликально, то есть переодевак. Здесь для женщин. Ну и все. И можно заходить. Сейчас мы зайдем внутрь. Вот работное время. С 9.30 а сейчас 9.30 до 8. .00. Так, а так, на. Здесь очень тепло. А, вот сейчас я посмотрю, какая температура воды. -то. А тут еще есть детская секция. Глубина на 7 метров бассейна. Есть бассейн улица улице. Холодно. Холодно. Холодно. Ну, холодный. Не. Добрый день. А, ну, вот это. Вот сюда. А -а -а. Это. Супер. И здесь горячая вода? Это 100% минеральная вода. Сюда 50% минеральная. 50. Понятно. Спасибо большое. Как классно. Иди, иди, здесь минеральная вода. А там, здесь 100%, а там 50 на 50. Здесь мы один день уже поедем в Варну вы тоже, вы тоже в Варну? да, да? А вы были в Веллинград? нет, не были а, а в там Велинград, тоже? Да, там есть а... минеральные а, бассейны? да, которые где-то здесь ой, ужас там наистина в -а Веллинград ооо вот оно Водопад. Все, полотенце мне на голове. Смотри, как оригинальные посадки какие. Но это искусственные, а могли бы быть натуральные. Мы сходим, посмотрим, что то Ну, просто посмотреть. Почему-то не работает. Вот все тут открыто. Шар, лов, какой-то груп. И тут, видимо, есть и баня, и релакс. Вот, пожалуйста, тебе релакс. Вот тебе водичка. А вот тебе хамам. Вот тебе баня. Вот тебе хочешь баня? Вот тебе банька. Чистенькая такая хорошенькая банька. Знаешь, сколько Даже Да, <свят> Там нет никаких 70, здесь место для отдыха. А вот еще одна сауна, смотри. А, да. А вот это, кстати, горячее. Можешь зайти. О, мама дорогая! У -у -у. Здесь жарко, реально. О, хочешь сауну? Ну, то, надо куда-то Да. А вот это, наверное, хром. А! -а, -а. а, -а, -а, -а. Очень. Ужас здесь спа. Да, все, уходим. Как здорово. Так что вот такой здесь прекрасный спа. Можно тут и тут и тут сиди. Да, все работает. И никого нет. Поразительно просто. Все ну, бани горячие. А здесь, пожалуйста, ничего не надо. Все уже включено. Даже если это будет за деньги, все равно оно работает. Не надо ждать, не надо ничего делать. Hello. Най Наша экскурсия закончилась. Поспа. Надо еще спеть немножко, отдохнуть. Вот. Мы уже накопались и идем домой. Вот такой у нас лифт визеркальный. Добрый день. Добрый день. Как вам такой вид из окна? Это Давин. Маленький городок-горах, симпатичные домики, красивые горы, все живописно. Красота. А это снизу рабочий приехал, который строит этот дом. Крыша. Да, крыша, город, стенки. Вот тут отель рядом, красивый тоже бутик. Бутик-хотель. Видно Дивин. А мы покидаем этот город. С минеральными бассейнами. Здесь тоже есть на открытом солнце. Вот эти цветочки. Вот удобство для инвалидов. Можно спокойно пок ехать. Из -за окна смотрится таким курчавым. Он немножко какой-то заброшен. Да, Может, немножко. Может быть, на первом этапе. Да. да. Может быть... А вот так красиво там перспектива Выезжаем из отеля Вот так весь город на горках Супер Вот такой город на холме Вот община Девин вот Здание общины У нас отель рядом с зданием общины Девин Ну это такой видимо самый центр Вот наш отель Девин ну что, неплохой отель Ой, собачка пришла к нам К нам пришла бездомная собачка Нам надо ее покормить а да. Есть... Да. У нас есть где-то мясо Осторожно, не наступи на собака Это мясо Не просто так Это свинины кусок Я не смогла разжевать В ресторане Но у нас наша куча теперь сразу жует. Да? Молодец ты пришла спасибо сказать, да? Ну давай, не бойся. Трусливая. Осторожно, там машина. Эй, стой. Вот главное площадь Девин. А здесь что? А здесь парк. А не здесь река Так. Ой, кошка, не задавливай. Кошка. А здесь мы едем опять на эту ужасную дорогу. Все. или смена. Мы могли бы тоже тут остановиться. И вот тут и ресторан. Ну, так он колоритный такой отельчик. И место здесь такое плавное. Вот. Мы нашли источник с водой. Да, раз Стефана румяный баян. А вот тут вот ящерка. Да. Вода вот так капает. Практически ее нет. Сейчас я попробую, какая она. По-моему, вкусная. Ну, давай, давай Она холодненькая такая. Вот ящер. Я пойду туда. По дорожке. Мы сейчас наберем воды там. Вот еще один источник, который мы нашли здесь хотя бы как-то струйка течет. Там, где я, там просто капала. Ну, слава богу, мы сейчас наберем свои три бутылки. На узких дорожках, а такое сильное движение у нас. Так, ну что, вода набирается, все хорошо. Вот... В самом жарком месте вы нашли камыши. Здесь образовалась такая канавка. И вот камыш, пожалуйста, вон. Вот он. Ему жара, не жара. Наша короткая остановка в Девине завершилась. Спасибо, что путешествуете с нами. До новых встреч!